На вторую карту с э, третьего Ну, уже получается, да С четвертого даже раунда а Под подлешки залетает непонятно зачем Опять же игрок обороны в аркаду Вот это вот прям Вот сколько угодно буду кричать, что коса смерти Неправильно разыгрывают раунды в обороне И хрен меня кто переубедит Потому что нон-стопом Постоянно зачем-то аркады Какие-то куда-то Богдан остался один в три, бомба установлена на точке Б И тут, ну, я не верю от слова вообще никак в то, что он что-то затащит. Не потому что, типа, это Богдан. Я не верю в то, что он затащит просто. Просто потому что не верю, потому что три соперника и точка не та. Если бы на А-бомба стояла, я бы еще мог бы верить в какой-то возможный ретейк. Но тут, конечно, им и не пахнет даже близко. Потрошитель, бот, какая разница? Ну, на самом деле, разница большая. Потрошитель гораздо лучше бота играет. Вот видите, что делает потрошитель Это вот к вопросу, о чем, типа, зачем потрошители менять на бота там и так далее Вот смотрите, вот смотрите Ну здесь, конечно, да, ну, мув на самом деле был достаточно опрометчивый Не совсем понятно, на что надеялся игрок атаки Ну что, ой-ой-ой, Газлар сейчас просто халявный минус получит Сейчас дымочек рассеется да, Газлар не промахивается, естественно. Богдан погибает. Рейдж Декинг остается 1-4 с четырьмя ХП. Символично, но не работает, опять же. Ну где? Где Рейдж Декинг? Спрятался в своем респаунде. 3-2. Я могу 500% вам дать, дорогие друзья, что это 1-1. Мне уже хочется смотреть карту Dust 2 потому что ванхол выиграют. Кэш это... Даже не нужно ничего здесь загадывать Пауза от косы смерти, кстати Не знаю зачем Ну, пауза В общем, не выиграют, потому что Даже Тускан против четверых Еле-еле в натяг Коса смерти выиграла, а сейчас... Опять же, постоянно аркады, там и прочее, прочее, прочее. Ну, типа, против Hall конкретно это не работает. Почему непонятно это было еще по результату тускана, я даже не берусь предполагать. Закрытая оборона даст куда больше профита. И самое главное вовремя это понять. Но это не просто, не просто вовремя понять, я имею в виду. 16-13 будет в пользу кого-то. Это секрет странный секрет так у нас получилось получалось Аркада против One ну, у вас состав, видимо, значит, был жестче Как бы, ну, тут вот в чем просто прикол У косы смерти, заметьте, как не аркада Куда-то они проигрывают раунд Ну, просто тогда не надо Выходить в аркаду Было, по-моему, всего, наверное, на тускане раунда 2 Где коса смерти действительно, когда выходили Пушить соперника, выигрывали Так что тут я считаю, что Не совсем уместно При такой статистике Выходить куда-то что-то пушить ну, а с пистолетами определенно надо было бы стакнуться на точке А, да и все. И сидеть, как говорится, особо долго не думать. О, Богдан. Взрывается хаешки Кенчика. Кенчика-птенчика. Э -э, Ротманс минус Монспит. Ну, вот опять. Куда? Куда и зачем шел Монспит? Информация о том, что это точка Б была, не, не было никакой. Зачем куда-то было тогда выбегать, что -то там мейн рашить с юспом-то. лайк like, минус потрошитель. Эвольверс. отлично, отлично отыгрывает свою позицию Эвольверс. и Богдан остается последним. До последнего Богдан сидел на точке Б, ждал, что все-таки это будет фейк-выход, в результате Газлар со спины просто ставит хедшот Богдану. На этом раунд заканчивается, и временный ничейный результат 3-3. Ну, не в сухую закрыли архитектор. Справедливости ради 16-5. В сухую это 16-0. 5 раундов они все-таки взяли. <клышлен> <клышлен> ну что, коса смерти. Какой-то странный бай очень предпринимают. Прям очень странный. 2 мки и 3 пистолета. Зачем, когда можно просто отслевать полностью с юспами и в следующем раунде выставить 5 эмок. Мон спит. Погибает от рук Кенчика, донтлайк like последний. И don't лайка like, забирает потрошитель. 4-3 в пользу one хол. Выпендриваться не надо, архитектор. То также нас кто-нибудь закроет. Ну, рано или поздно когда-то любую команду закроют с таким счетом. Вопрос времени. Ну, снова, естественно, прокидка меда и что-то там готовится, видимо, наверное, под точку. А мне кажется, в этом раунде точка бы разыгрываться не будет. Просто по позициям игроков атаки. Не совсем хочется понимать мне возможные перетяжки, потому что мне кажется, здесь все-таки перетяжек быть не может, да и не должно быть. Но теперь два дигла и три мки. Ну, типа слабовато. Мидл полностью отдан, коса смерти вообще никак не контролирует мид. Я считаю, конечно, это тоже достаточно большим упущением. Ташира и Донт Лайк like справляются с приемом точки А. Пистолеты, кстати, находятся на точке Б, но пачка выпала в мейне. Пачка выпала в мейне, теперь хочешь не хочешь, за ней надо идти. И Вольверсу предстоит раунд 1 в 5. Ох, даже и не знаю. И Вольверс, конечно, стрелок неплохой, но чтобы пятерых забрать... Нет, как видите, не удается забрать даже одного. 4-4. Люси, приветствую. Жаль, что, конечно, сейчас... Что сейчас получается такая история, в которой из-за пауз, из-за всего вот этого народ немножко разошелся. Но что получилось, то получилось Ничего не поделаешь Снова занимают мид и снова нет никого на миду У команды коса смерти Ну, вот, ну позиция у монспита Ну, типа, серьезно Ну, просто на шифтах сейчас пройдут На хайве и легко всех заберут Ну, вот, пожалуйста, просто продал Продал позицию, донт лайфу в спину заходит Потому что мидл никто не смотрит Ну, типа, вот, блин, серьезно Дабл килл от рейджа Два в два ситуация, кстати, Богдану с точки Б Уже, естественно, давным-давно пора быть Где-то на точке А, и он решает Сыграть мидл Смаки, кстати, очень хорошо сейчас разложили Ребята из команды Ван Холл Точнее, Вольверс и Ротманс Шансы у ребят возрастают за счет этих смаков Но Но неожиданно Коса смерти просто как Стальными бубенцами, так можно сказать Разбивают головы Ван Холл Это 5-4 Вот такого я не ожидал Вот тут сейчас коса смерти меня действительно удивили Они меня дважды удивили в этом раунде Сначала отдав мидл, а потом э, Что сделав? А потом просто взяв и выбив точку А Странно Странная игра от косы смерти Ну, вообще, в принципе, я Наверное, за эту странность всегда Уважал эту команду Потому что у них очень странная атака всегда была У них очень странная оборона вот, Так, скажем, специфически играют ребята Богдан Минус эвольвер, скенчик, разменный минус И, как вы понимаете, теперь можно попробовать ломать точку Б Тоже ее будет защищать Монспид, который опять стоит в закрытую И которого на этот раз с этой точки выбивают уже вперед ногами Почему такая поздняя перетяжка от игроков обороны? Наверное, проблема в коммуникации Но, в общем-то, читалось И читалось достаточно просто, что это будет все-таки точка Б Удаётся Донт Лайку, like, кстати говоря, выйти на хелпу Но потрошитель разменивает Ташира Тоже попадает под размен В итоге потрошитель удерживает в соло По сути, этот контр-ретейк Даже невзирая на наличие каких-то там соперников э -э, Простите, тиммейтов Не соперников, а тиммейтов э -э, Справляется замечательно один 5-5 Здесь просто на карте кэш Абсолютно ни черта не понятно Это своего рода тот же самый тускан Просто пришедший из CS GO да? Достаточно сбалансированная карта И очень сложно трезво оценивать Какая страна здесь сильнее И сильнее, на мой взгляд, здесь страна Та, которая сильная страна у команды какой-то То есть все зависит от команд, которые играют И никак иначе Ташира Don't like но вот, видите, ребята достаточно неплохо уже в который раз справляются с приемом точки А. Значит, это звено убирать как бы и не нужно. Потрошитель просто ваншотом сбривает Монспита. И проход на точку Б открыт. И вот они, игроки обор обороны в процессе перетяжки. Но их контрит Рейдж... Э, простите, господи. Его потрошителя контрит Рейдж Декинг. Донт лайк. Подбирает автомат Калашникова. И удается отомстить за смерть Богдана и снять бомбу. Это 6-5. Ну, я прям говорю, даже не знаю. Ой, простите, дорогие друзья. Так, все. Я на месте. Я на месте, а это значит, что все нормалек. Так. Простите, я снова отсутствовал несколько секунд Кстати, Quick Андерс приветствую И One Hall выстроились под точку Б. Ну, здесь флешка, под которую, я надеюсь, конечно, аркада не будет Нет, кстати, аркада не было Все-таки немножко обучаются ребята из Кассы Смерти Вот Монспит опять, что за позиция? То есть, надежда на то, что Don't Like будет вот через всю карту просто чекать мидл Ну, блин, странно Кенчик, даблкил Минус от Вольверса со снайперской винтовки И это 4 в 2, дамы и господа Вот вам и приколюха Ну, кстати, я также и не приветствую историю Когда в маппул официальный по Counter-Strike 1.6 добавляют карту кэш Eu, Я даже в этом плане больше согласен с тем Что лучше добавить карту Light. Потому что Light хоть когда-то была турнирной картой на ней игрались турниры ЕСЕА А карта Кэш Это в принципе переделанная карта из КСГО Она здесь неуместна, она должна оставаться в КСГО Но это опять же То есть мои 5 копеек Я ничего против этой карты не, не имею Например в плане шоу матча Но, в... ух ты, Газлар очень серьезный минус по Богдану Но в плане турнира На турнире я считаю должны быть турнирные карты Почему тогда не добавлена карта Фордж На которой также проводились турниры Почему не добавлена карта ДХЛ? Все это турнирные карты. Но, но добавлена карта, на которой турниры не игрались. Еще один хэдшот от Газлара. Немножко Монспит пытался допугать соперника, но что-то соперники не очень этого испугались. Однако в этот раз Монспит не промахнулся. Минус Газлар. Ответный фраг от Кенчика. Минус от Ротманса. Ну тут рейдж последний. Да, позиция на девятке это всегда здорово. Но нет, с позиции на девятке сыграть невозможно. Богдан играет и пишет Ну, это же Богдан Потому что в результате он тут пишет очень редко И играет хреново Ну, обращаю внимание, просто 5 на 10 Помнится, Богдан говорил, что он сейчас зайдет и затащит И тут не могу не согласиться с Володей Дуримаром Что при появлении Богдана в команде у Косы Смерти Шансы на победу у них стали меньше И все-таки это, к сожалению, действительно так Ну, просто смог машина, как бы он по-любому жестче Богдана играет, потому что у него и буква гораздо более жесткая на фасткапе. Он хард, если я не ошибаюсь, или Харт минус. Вот Богдан остается, кстати, последний. Газлара застрелил молоточком. Хороший хедшот, минус Кенчик. Почти убил Вольверса, но, конечно, ни о каком ретейке речи, опять-таки, не идет, И команда Ван Холл выигрывают первую половину этой карты, дорогие друзья. Ну, такая, типа, ситуация для косы смерти, где можно на самом деле, ну, типа, испугаться. И я бы на месте косы смерти действительно боялся, потому что итог, ну, прям очень-очень-очень плохо. Володя приветствую. О, старый добрый 1.6. Ты так говоришь, как будто на моем канале за последние две недели он первый раз появился. Я как бы уж, блин, две недели, кроме CS 1.6, ничего не вижу. И еще какое-то достаточно продолжительное время, кроме 1.6, на канале тоже ничего не будет. Но только при одном маленьком условии а Когда оно будет выполнено И будет ли выполнено, я точно пока Сказать не могу, только скажу в понедельник Ну, вернее, только знать Буду в понедельник Итак, последний раунд первой половины Газлар Энтрефраг по Монспиту. спиту И потрошитель Вот опять, ну вот, вот опять Н Нахрен смотреть мидл То есть здесь uh, У косы смерти Мидл, вот представьте это не точка на карте, это черная нахрен дыра, в которую можно заходить абсолютно спокойно и не видеть никакого сопротивления. То есть оборона на самом деле выстроена на карте кэш. Ну, очень плохо. Ну, очень плохо. Ну, не чекать мидл это то же самое, что играть в мираж, не чекая мидл. 9-6. Как результат, просто через этот мидл постоянно будут ходить, потому что ваши соперники не дураки. В этот раз вы играете не против ботов. И в таком случае ваши энеми увидят, что вы плохо контролируете миддл. И каждый раунд вы будете получать именно с мида. И именно так, черт возьми, всю первую половину и отыграли. Ну посмотрим, ладно, может быть коса смерти атаку интересную продемонстрирует. Хотя, конечно, не знаю. Потрошитель, кстати, уже потерял э, очень много лайфбара. Э, 68 хп, если быть точным, было потеряно. И вот, посмотрите, оборона у... Это называется оборона здорового человека. вот у косы смерти была оборона курильщика. У них, кстати, и атака курильщика, если что. Не в обиду ребятам из косы смерти. Но в атаке коса смерти никогда играть не умела. Никогда. Это даже бесик подтверждал, кстати говоря, неоднократно я не голословен Ну хоть кто-то шифт отожмет Или нет О, кто-то отжал Кто-то на точке А отжал шифт Рейдж до Найт Минус Эволверс Ну и тут, конечно, попытка пройти на точку А Кстати, да, признать, успешная Но благодаря чему? Правильно, благодаря Таширо И минус от Рейдж до Knight. еще один Газлар 1 в 4 Ну и сейчас будет поставлена бомба и давайте-ка Удивите меня, товарищ Газлар Сделайте кучу фрагов Нет, даже близко нет Ни одного Что ж, 9-7 Ну, при учете, что Ванхолл заруинили пистолетку В обороне История, как говорится Говорит нам Намекает на то, что Два раунда не будет экономики Команда Коса Смерти Так у меня пропал звук У меня пропал звук и появился звук по новой Что за странная история В общем, коса смерти М Могут пользоваться тем, что у соперника нет девайсов И выйти на 9-9 Такая, короче, история Газлар забирает рейдж до найта Ташира до да, кинг забирает Эвольверса. Ну и донт лайк, like, конечно, без минуса тоже оставаться Не хочет кенчик и ротманс вдвоем ну, Кенчик немножко неудачно запрыгнул И также немножко неудачно сыграл <coughs> Как там? Вот, вот как еще раз хочу прочитать Ура, Гирино, Ура, Гирино И, и дальше хрен узнать, как вообще это читается Ну, короче, Ротманс, в общем Мы знаем, что это Ротманс, этого, мать достаточно 9-8 Ну и, конечно же, очередной экономический от One Hall вот уже после которого будет интереснее смотреть за этим матчем, потому что появятся девайсы. Но коса смерти могут, конечно, опять-таки сыграть атаку так, как они играют обычно. И тогда это 1-1 по карте прям, прям 100%. Тут надо что-то прям придумывать. Что-то придумывать и придумывать что-то хорошее и интересное, в первую очередь. А самое главное, нужно удивить соперника на, на их же пике. Вот то есть, стопроцентно кэш пикнут ты не зря, да То есть, команда Onehole э, Определенно его смогут нормально сыграть Тут вопрос, смогут ли коса смерти на нем конкурировать Вот в чем, типа, вся история кроется Ну, проход на Б. Ну, вот, кстати, обычно, конечно, в CSGO за тройку дается молотов Ну, типа, потому что там кто-то может сидеть и это та игра, в которой нет молотова. Нельзя сюда кэш добавлять. Нельзя, блин. Это безусловно хорошая карта. Карта кэш одна из моих любимых в CSGO. Я уже неоднократно об этом говорил. Но. Но. Но это не игра для 1.6. Там один молотов Чего только стоит, как бы. То есть он многое решает и многое меняет. Rage the, the Knight, кстати говоря. Отжал девайс. Простите, господи. Газлар у рейда. Рейджер, Убль Кошмар какой-то Газлар отжал девайс у рейдж до Но засейвить его все-таки не сумел 9-9 И вот он девайсный раунд Полноценный и первый При этом полноценный раунд А начинается все как обычно с классического буста Ташира чекает мидл. Потрошитель забирает. Э, это если, подождите, вообще кто это был, я не понял. Но ну, 7 хп осталось у Эвольверса, а вот потрошителя убил Таширов Я, насколько понимаю, все-таки потрошитель на точке А потерял ХП, а на меду находился Эвольверс. А, Богдан, кстати. Где Богдан? Богдан на точке А умудрился убить Эвольверса. Значит, все-таки все действительно совсем не так однозначно. Три в два и уже три в одного Газлар находился под точкой Б Достаточно так очевидный факт Для меня лично, что Газлар держит Точку Б у команды One Hole И в принципе команда Коса Смерти Должна понимать откуда ждать соперника Что он где-то Под точкой Б, а вот где Это уже вопрос другой И вот сейчас замечает монстр соперника А лучше бы не замечал еще один минус от Газлара Ну, типа, такое, конечно, нельзя проигрывать Боди пытается байтить соперника фонариком Но за счет лоу хп у Газлара Выигрывает И даже еще и по затылку ему провел 10-9 Коса смерти Парадоксально, но первый девайсный раунд Смогли реализовать победой Молик бы сильно изменил игру 1.6, думаю, в хорошую сторону Ну, если сюда добавить молик Тогда зачем играть в 1.6, если можно играть в CSGO ну, это же ведь получится, как бы получится та же самая CSGO. Просто только с хреновой графикой Потрошитель и Богдан сделали по минусу Боди берет клач Просто надо вырезать этот момент с названием Боди берет клач Таширо, минус потрошитель Кстати, в некоторых локализациях принято говорить Тасиро При таком написании, если мы говорим о японском имени, да но все-таки я буду называть Ташира как бы по-английски. Но как бы имейте в виду, что и такой вариант тоже правильный. Два в два. Кстати, атака что? Атака с точку Б заходит. Монспит вот прям просто по голове сейчас провел своему оппоненту. Но дымы. Дымы предательски спасли Газлара, а потом предательски спасли Монспита. Поэтому один-один, все честно. Итак, Ротманс. Один против двоих с поставленной бомбой на точке Б. В клатч-ситуациях точку Б на карте кэш выбивать сложнее всего. Поэтому, конечно, шансов на победу у One Hall здесь значительно меньше, при том, что еще и в меньшинстве холл находится при этом ретейке. Но ну, времени уже банально, в общем-то, не остается. Поэтому, конечно, Ротманс должен уходить на сейв. Слышит убегающих соперников. И сейвит не просто ФАМАС, а Калашик. А Калашик это очень хорошо засейвит. Лишним, во всяком случае, Калаш никогда не бывает. 11 9 Еще один раунд. Э, забирают парни из э, косы смерти. И очень. Интересно, что все-таки атака в этот раз у косы смерти действительно более качественная В плане чего? В плане передвижения по карте Не такое хаотичное и непонятное, как мне кажется, самим же косе смерти ну, здесь попытка двойного буста Интересное решение, что как-то, ну, двойной буст, типа, да Рейдж! Ого! Кенчик откуда? Я вообще не понял сейчас, где, где был Кенчик а, -а, а Вон оно что за цементом притаился. Вы не поверите, да, но в CSGO здесь все-таки лежит цемент. Поэтому место скорее можно назвать э, цементом. Здесь, конечно, ящик. Потому что в GO просто нету цемента. В 1.6, вернее, нет цемента. 3 в 2, дамы и господа. don't like. Ч ⁇ зашел, 100. Дай ребятам подышать-то немножко из вражеской команды. Снова Газлар последний. И снова, как известно, он находится под точкой Б. Вторая карта уже. Да, абсолютно верно, Валер. Ну что, Газлар номер четыре. Один в три. Осилишь? Боится. Боится, потому что не понимает. А не понимает, потому что нет информации. Don't like. Это уж какой-то прям, я не знаю. Просто надо ему подписывать. Да киллер, например. А что, смотрите, у них да кинг есть, да найт есть. И будет да киллер, что. Рыцарь. Король и убийца. Красивые теги, как по мне. Ну, также, дамы и господа, раз уж поступил вопросик такой из чатика, напоминаю. Первая карта завершилась со счетом 16-11 победой косы смерти. В случае их победы на карте кэш, это 2-0. И они становятся чемпионами турнира от э, ребят из команды OneHall. Ну, а пока я с вами здесь... Общаюсь, происходит полнейшее вакханалие Ну, Газлара, это легкий раунд для него В общем-то, 21 хп у соперника С ником Монспит И 3 хп у Богдана На мой взгляд, легчайший клач для Газлара Но, господи, боже мой Ну, должен был, по-моему, вообще попадать Хаешка фатальная Да, минус Бодя, ну и по Монспиту инфа есть Фейк по дефьюзу Соперник, кстати... Да ладно, мон спит Он не просто не поверил в то, что соперник дефает бомбу Он еще и ждал, что соперник пойдет его пикать Просто сверхпарадоксальная ситуация Она сверхпарадоксальна тем, что она и глупа, и гениальна одновременно Потому что, ну, все могло быть гораздо проще Газлар мог сидеть и дефать И все И это было бы тогда 12-10. Но 13-9, дорогие друзья. Газлар выходит в аркаду, а под точкой Б из косы смерти никого-то и нету. Ташира вместе с Рейджем штурмует Миддл. И Ташира уничтожает на точке А. Хотел сказать Кончика, но нет, конечно же Кенчика. <с -2> Газлар! Нет, к сожалению, снова Газлара не хватает. Хотя, как я уже неоднократно говорил, Газлар сильный игрок Ну, то есть, может, ладно, хорошо, не сильный, но далеко не слабый игрок Учитывая, что он сейчас редко практикует, так скажем, да, Counter-Strike 1.6 Так скажем, вернулся поностальгировать То для ностальгирующего Газлара он играет очень хорошо Ну, ломаный бай у да? Не все с девайсами, не все с э, нормальным закупом. Э, ну, как не все? Ну, Ротмансу не хватило на девайс. Четыре девайса, в принципе, это приемлемо. А, Богдан! Прозевал Кенчика, из-за этого погиб сам. и, А, это не Кенчик был, да? Извините. Извините, перепутал. Это, наверное, был потрошитель. Не успел заметить. My fault, my fault. Rage да Knight. Один в три. Конечно, такое будет очень тяжело выиграть. И даже я думаю, что, скорее всего, ну, да, хотел сказать, скорее всего, невозможно, но. Кенчик меня опередил в высказываниях. 14-10. Как бы. И здорово, что команда OneHole сейчас взяла раунд, но стоит понимать, что для того, чтобы комфортно себя чувствовать в обороне на кэше, надо периодически трепать экономику атаки. А атака взяла такое количество раундов к ряду, что. Там уже не потрепать экономику, у них бай будет, мне кажется, до счета, блин, 14-14, это железно. То есть, вот сколько раундов к ряду нужно забрать. А, Таширов, кстати, получил сейчас по голове, но выжил и пришел за него мстить его мстительный тиммейт. Рейдж Донайт, даблкил и проход снова на точку А. Ну, здесь прям, я не знаю, то ли коса смерти умеют выходить только на точку А... То ли они считают точку А слабым местом у One Hole. И, кстати говоря, и то, и то запросто может быть правильным. Монспит забирает Газлара, и счет в матче становится 15-10. One Hole вряд ли закомбечит как 90-тим. 99-тим. Ну так 90-тим... 99-тим. Так они как бы и не закомбечили, по факту. Дамы и господа, матчпоинт Коса смерти в шаге от победы И шаг этот будет непростым Потому что холл будут сопротивляться Из всех сил Но, конечно, справедливости ради Я согласен С Богданом Не с Богданом, прошу прощения, с Дарксейдом Что камбэчить не получится Скорее всего Но будут пытаться Во всяком случае, два минуса получили Ответа не дали Тут как-то прям кенчик Снова Ротманс и Кенчик. Один в один. 73 хп. Один на один с Монспитом, дамы и господа. Монспит сотый, но у него нет бомбы. Бомба выбита, насколько я понимаю, где-то на меду. Потому что Кенчик никуда не уходит. Вероятнее всего, Кенчик... Что-то знает и что-то подозревает. Но позиция, кстати, достаточно дефолтная. Ой-ой-ой, какой тайминг! Ай-яй-яй! -ай -ай. Какой тайминг для Кенчика! Только решил отойти, и тут же появляется его энеми. Это досадно, это досадно, дамы и господа. К сожалению, потому что именно из-за этих таймингов не удается попытаться надежду... Теплить на камбэк. К сожалению, команда Ван Холл проигрывает. И счет в этом матче, дамы и господа, становится 2-0 в пользу коллектива Коса Смерти. И я могу поздравить ребят с победой в рамках этого турнира. Команда Ван Холл занимает вторую строчку. Ну а третья строчка, я не знаю, кому достается. Я так понимаю, команде 99-тим. Потому что Лайн 7 получили техническое поражение из-за неявки на свой матч.